Одноклубники, всех приветствую! На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» в камуфляже «Турист». Букс здесь представлен с двигателем «Зонгшен» мощностью 15 лошадиных сил. На буксе установлена катушка на освещение 9 А, 108 Вт. Фара мощная здесь установлена. По желанию нашего одноклубника была поставлена тяговая звезда. Подвеска катковая, мягкая, независимая с возможностью устанавливать другие подвески. Букс представлен здесь на шипованной гусенице. Также есть в базе сразу отсекатель от снега, защита звезды. Возможность регулировать угол атаки по высоте. Крепление для модуля толкач также присутствует в базе. Также присутствует. Ручки с подогревом, рычаг газа снегоходного типа от снегохода «Тайга». Выведена кнопка на руль, ручки, глушение двигателя и включение-выключение фары. А Данный мотобуксировщик уезжает в город Пенза транспортной компании «ПЭК». Все буксировщики отправляются уже заправленные. То есть мы заливаем масло. Масло заливаем полусинтетику 5B30 30 После обкатки масло меняется и даже есть немножко бензина на первый запуск. Букс заезжает своим ходом, на руках мы их не затаскиваем, а буксы полностью готовы к эксплуатации, а мы загружаем. А вам спасибо всем за просмотр. Пока.